Всем доброго времени суток, с вами Катамхали Сегодня мне самому даже вдвойне интереснее посмотреть этот бой Потому что я совсем недавно прокачал как раз-таки эту ПТ-шку Под названием Баджер, ну или просто как да? Барсук Десятого уровня британская Карта у нас Берлин, игрок Киноб. Ну пока еще недостаточное количество боев Я на ней проиграл Проиграл Да, так и говорился прям в тему как раз таки три боя я на ней сыграл И только один выиграл Даже боюсь Что дальше будет Частенько бывает Когда покупаешь новый танк он, он Либо все хорошо на нем складывается В плане процента побед Либо все плохо ну, Никуда не денешься да? Другого не дано Всего два варианта Либо победа, либо поражение сразу. Сходу раз нанес урон, второй раз нанес урон. Но тут прям хорошая позиция для брс НЛД спрятана. А так лопа там пробить проблематично. Три пробития, уже больше полутора тысяч нанесенного урона. Тут еще пытается там еще один союзник тут пристроиться. Ну зачем? кто первую позицию занял, то, тот и отыгрывает. Все, зачем мешать друг другу? Для, для двоих игроков тут точно места недостаточно. Ну, некоторые вот такие вот, как бараны, упертые, да? Не получается здесь пробить турнвага. На счет уже становится 0-2. Да, по, по поводу баранов. Вот так вот. Не знаю, как будто других позиций больше нет. Ну, просто есть такая категория игроков, которые привыкли, да, играть. На одном и том же месте. Пытается, пытается здесь там Кайрнарн как-то вылезти Но уже наполучал там по самой помидоры и осталось то с небольшим единиц прочности По-моему Пора уже понять, что надо куда-то ехать Другое место Удается все-таки С какой-то третьей попытки там выцелить И попасть в Турнвагону Нанести пробитие Нанести урон уже 2000 с небольшим там как С копеечкой А счет становится равный. 3-3 сравняли счет. Еще ни одного противника не удалось уничтожить Барсуку нашему. Летит, летит чемодан. Что там делается союзник? Хейрнарван. Вот минус еще один, и еще один союзник. Счет уже 3-5. Да, Вроде так посмотреть, барсук с восьмерками должен себя чувствовать, ну, очень просто комфортно. Какое-то избиение младенца, если, конечно, где-то не встретить объект 268. Но вот ВЗ-55 у противника уже слился, минус одна десятка. Ну, 268, конечно, тоже серьезный такой аппарат. Особенно если на голде ему не составит труда барсука спокойно пробивать. Вон он, справа там находится. Но уже половину прочности потерял вражеская ПТшка. Это самый, да, из оставшихся это самый опасный противник. Ну, Леопард еще. 268-й чет вообще как-то неаккуратненько. Не получается выцелил, да, вот это слабое место. Нет-нет, а спрятать тут его не получится, но у Барсука со второй попытки тоже не, не, не удается попасть. Все-таки с третьей попытки урон наносит, но 268-й перед смертью успел один раз огрызнуться. Нанести 658 единиц урона Барсуку. Ну а дальше пойдет избиение младенцев, я так чувствую. здесь никого противников не осталось. Барсук спокойно заходит здесь в тыл противника. Деваться им некуда. Арта, арта, да, 379 урона наносит арта. Надо быть поосторожнее уже. Половину прочности барсук лишился. А счет становится уже 7-11 левый фланг здесь провалился. Несется тут вот вперед Эмиль. Вот такого в корму пускать никак нельзя. Барабан на три снаряда у него. На попадание, но без урона. Надо срочно быстро убирать борт. Да, успевает это сделать барсук. Счет 8-12. Союзники почти закончились. Мешает. Мешает здесь вражеский Кэрнарман X. Он мешает не только Барсуку, он мешает также Эмилю. Да, здесь такие углы получается, что Эмиль своей башней не может танковать. Получив одно пробитие, он не догадался... Да, отъехать, уйти, спрятаться Нет, он просто ждал Барсук перезаряжается достаточно быстро Минус еще один противник Ну как я и говорил, избиение младенцев Одного за другим просто Как Комаров, вот еще приехал СТ первый, но этот противник посерьезнее, Конечно, чем Успевает, успевает довернуть Барсук и еще и добрать еще Одного противника, кстати, сейчас Да, Кэрнарван Который там стоял сыграл на руку как раз-таки Барсуку Т55А не может там пробраться, чтобы выйти. Выйти в корму нашему сегодняшнему герою. Приходится ему искать какие-то другие обходные маршруты. Остается у противника всего две СТшки и одна арта. ну СТшки-то тоже непростые. чарфутур с барабаном. Надо держать уку востро. Где-нибудь неожиданно подкрадется И пиши пропало Ну, три снаряда ему понадобится Чтобы барсука уничтожить Но барсук может танковать Только лобовой проект. С бортов, с кормы он пробивается без проблем Союзники, да, что-то Маус там пишет, умри достойно Сам-то интересно, как погиб Но ну, там по результатам будет видно Еще один противник, но опять прилетает чемодана торты на 326 единиц урона, это очень неприятно. Но еще плюс там получаешь оглушение. Вот он, вот он Чарфутур, немного не хватает, чтобы его добрать. Повреждено орудие, можно ремку использовать. Но игрок пока не торопится. Пустил Чарфудур свою возможность, чтобы уничтожить барсука. Один раз выстрелил, не пробил, убежал, теперь будет прятаться. Да, но в такой ситуации ему остается только. <gülets> <с Meter> но ну, вот это было, конечно, везение. С таким разбросом, с поврежденным орудием, не сводясь, там куда-то удается все-таки попасть этому среднему танку и отправить уже девятого противника в ангар. Ну, тут уже у арты, получается, никаких шансов Только если куда-то уехать и спрятаться Но навряд ли она успеет Здесь барсук, если что, его должен подсветить Если он вдруг решит куда-то свалить Так, судите, если по последним чемоданам Летели они как раз где-то с этой стороны, с правого фланга Откатилась аптечка. Вот, пожалуйста, удается обнаружить арту. Времени еще вагон. Ну что ж, арта станет десятым уничтоженным противником. Тут уже гадать, думаю, нечего.